Калевка, калевка, калевка. Кам, дел. Я Снимка перед его. Сейчас не могу его. Ммм. Сейчас не могу его. Нет, Ну, не Ну... Я Ну, ну, Why new? Mama would say Rexalinka. Zopey. These days, you. Не пойдет еще куда? Не как ты... Не Всем болезненьким. Как ты Не как Чё тебе нужна? morally ну туда туда You've got you for seven A. Mm hmm. Mm -hmm. как? Ку 1, блин! Вот ещё Так что! О, Ой, я какая. И мне